Всем привет ребят, Микрофон микрофона снова Максим и сегодняшнее видео будет поделено сразу на две части. За последнее время произошло столько важных, сложных и интересных штук, связанных с переходом ксго на Source 2 и будущими играми Valve, что я физически не успел обработать и структурировать весь объем информации. Понадобится чуть больше времени, чем я изначально планировал и продолжение выйдет уже в ближайшее время. Поехали! Я понимаю, что вы уже устали от новостей, связанных со вторым сорсом, однако с моей стороны было бы странно просто перестать освещать эту тему. Особенно учитывая то, что основные инфоподы в комьюнити создавались на фоне моих находок или находок моих знакомых. Скоро ли разработчики CSGO выпустят новый движок или не очень, совсем не важно. Важно то, что новости и утечки стабильно появляются, следовательно работа не заморожена и продолжается в нужном темпе. К примеру, неделю назад в бета ветке CSGO для разработчиков мы заметили аккаунт, играющий на карте D к BBL или же Cobblestone с припиской S2. Как мы уже выяснили в предыдущих роликах, под постфиксом S2 скорее всего имеются в виду версии карты для source 2. Однако впервые за все время наблюдения, то есть уже чуть больше 3-4 месяцев, рядом с картой на новом движке появился счетчик раундов. А это скорее всего значит, что они наконец начали тестировать игровые механики, а не просто внешний вид карт. Судя по тому, что счет остановился на 1-0, можно предположить, что разработчик затестил какую-то простую механику по типу плента планта-бомбы и просто пошел дальше заниматься маппингом. Интересно то, что это новый человек, который не был замечен за разработкой CSGO и до этого принимал активное участие в создании локаций для Half-Life Alex. Напоминаю, что суммарно за последние 5 месяцев разработчики спалили 7 таких карт, и каждая из этих карт привязана к разным левел дизайнерам и разработчикам Valve. На фоне чего, у меня есть подозрение, что они просто распределили в команде все официальные карты из маппула и переносят их на Source 2 не по очереди, а параллельно друг с другом, чтобы успеть к какому-то условному сроку. Прямо сейчас на GG дропе проходит Wild вен, за каждый пополненный рубль на баланс вы получаете по одному поинту, за который можно покупать патроны на стрельбище. Давайте купим по несколько патронов на дигл и несколько на эмку и попробуем пострелять по мишеням. Итого получается бонусная мини-игра, да еще и с прикольными скинчиками в подарок. Зайдем в бар за пятью напитками и кажется сегодня гуляем за мой счет, ведь выпало в три раза больше. Ну и куда же без барабана бонусов, вводим промокод гейб и получаем плюс 10. 10% к пополнению любым удобным способом. А если еще и сюда введем тот же промокод, то получим дополнительный 11% на баланс. ggdrop, ссылка на сайт и промокод в описании. Другое интересное событие, которое произошло чуть позже, это первое появление Source 2 на публичном api 730 то есть условно в общедоступной ветке игры, на которой мы все играем. Ранее мы видели эту условную версию Source 2 только в закрытой ветке для разработчиков под App ID 710. И скорее всего они тестируют, как игровой координатор CSGO реагирует на другую версию в публичной ветке игры. Нормально ли подключается, можно ли заходить на официальные сервера и все в таком духе. На мой взгляд, это может подтвердить слухи о том, что переход на новый движок состоится не сразу. И по аналогии с Dota 2 Reborn какое-то время будет доступно сразу две версии игры. На первом и втором сорсе а так как это все тестируется на одном публичном апиде игры, выбор версии будет происходить сразу после запуска. Следующее важное событие состоится когда разработчики зайдут на карту с припиской S2 в публичную ветку игры, ведь тогда уж точно все сомнения сойдут на нет. Ну и какие-то неизвестные ребята, которые не имеют к нам абсолютно никакого отношения, совершенно точно не релизнули анонимного бота в телеге, через которого вы не сможете следить за действиями разработчиков CS GO. Отличие этого несуществующего бота от нашей приватной версии заключается в отсутствии имен и ID разработчиков. Так что инфу из него можно спокойно не распространять в комьюнити без потенциального вреда разработчика. Ссылка не в описании. Один из сотрудников Valve поинтересовался у пользователей в твиттере, на какие категории они разделяют свою библиотеку в стиме. Вместе с этим он прикрепил свой скриншот, на котором видно, что в подгруппу Valve добавлено 43 игры, когда официально в стиме их на 10 меньше. Понятно, что некоторые из этих тайных пунктов это инструменты по типу SDK для CSGO, но я уверен, что там есть и парочка интересных проектов по типу Citadel, HLX или CSGO на Source 2. И говоря о тайных проектах, стоит упомянуть, что Valve продолжает регулярно обновлять и продлевать 32 вакансии для поиска новых сотрудников. Причем охват крайне большой и интересный, начиная от психологов, экономистов и звуковиков и до всяких инженеров, программистов, менеджеров и гейм геймдизайнеров. По регулярным заявлениям Valve, они всегда ищут новых людей в компанию, однако в последнее время они с этим немного зачастили. Это связано с тем, что прямо сейчас у Valve в активной разработке находится сразу несколько игр и железок по типу VR шлемов и новых итераций Steam Deck. Джошуа Эштон, человек, который часто помогает Valve как контрактник и который внес огромный вклад в создание Steam Deck, опубликовал альтернативный физический движок для первого сорса. В physics Djolt, или же сокращенно, Волд это замена движка Хава. Для тех, кто вдруг не в курсе, Havoc это физический движок, который принадлежит Майкрософту и используется в абсолютно всех играх Valve на первом сорсе. Vault же, в свою очередь, по аналогии с Рубиконом второго сорса, является высокопроизводительным движком, который поддерживает взаимодействие тысяч объектов между собой без малейших просадок в производительности. В основе Vault лежит другой open-source физический движок под названием Jolt, который использовался при создании игр вроде Horizon Zero West, если получится привлечь Достаточно внимания Valve к этим наработкам, потенциально можно избавиться от необходимости в оплате лицензии движка Havoc. То есть людям, которые хотят создавать платные игры на базе первого сорса, не придется платить по 30 тысяч долларов. Valve наконец-то стали переделывать мобильное приложение Steam. Текущая или же правильнее сказать прошлая версия мега устаревшая и большинство юзеров юзают ее чисто для получения Steam Guard кодов когда одна из ключевых особенностей нового приложения это вход по QR коду с проверенного устройства и работает примерно по тому же принципу что и в дискорде и во многих других сервисах. Попробовать самостоятельно можно скачав бетку из App Store или Google Play, но предупреждаю, что она может сильно лагать на многих устройствах, а некоторым юзерам включая меня пришлось сбрасывать Steam Guard из-за багов с авторизацией. Аква нашел скрытые анимации в главном меню CSGO. GO. Благодаря небольшим манипуляциям через консольные команды можно выдать дополнительные типы предметов в руки персонажа. По дефолту можно выбирать якобы только оружие, когда по факту на практике можно зафортить и экипировать. По типу гранат, дифьюзов, зевса и даже брони. Морозов поделился прогрессом создания карты Boulder. После двух лет разработки основной лейаут уже готов. И на данный момент ребята занимаются визуальной составляющей карты. За основу сеттинга были выбраны монастыри и метеоры в Греции. И для создания максимально похожего окружения разработчики использовали данные высот из интерактивных Google-карт и на их основе создавали Skybox. Мне особенно интересно освещать этот проект, так как в процессе маппинга ребята используют крайне необычную технику или даже хитрость. В двух словах, сложные элементы геометрии делаются в хаммере Half-Life Alex на втором сорсе. Потом их экспортируют в обычной модельки и только в самом конце импортируют в Hammer CS:GO на первом сорсе. Благодаря этому экономится целая куча времени и сил. А побегав на тестовой версии карты сама лично могу сказать, что результат говорит сам за себя. На данный момент карта весит уже больше 1 гигабайта, и если ее добавят, она будет практически самой тяжелой из всех существующих, даже с учетом опасной зоны. По словам команды разработчиков, если бы не делали всю карту исключительно на Source 2, она была бы уже давным-давно готова. Кстати говоря, о создании карт CS на втором сорсе. FMPone, создатель кэш и многих других официально добавленных локаций, поделился своим недельным результатом по созданию полноценной карты на новом движке с абсолютного нуля. Если приглядеться, то можно понять, что он вдохновляется своей собственной картой под названием Санторини, которую добавляли в одной из операций. На новой версии вся сложная геометрия, здания и объекты были созданы исключительно внутри Хаммера Source 2, без использования сторонних 3D редакторов по типу блендера. По его словам, новые инструменты должны породить огромную волну комьюнити контента, так как они сильно упрощают и ускоряют процесс создания сложных локаций, а в некоторых случаях еще и позволяют делать вещи, которые практически невозможно создать на первом. Сорсе. Обязательно посмотрите прошлое видео, где чуть подробнее рассказывал про слившиеся карты CSGO на Source 2 и не забывайте поддерживать меня, подписываясь на канал, поставив лайк и написав парочку комментариев. Увидимся.